всем привет сегодня я хочу посвятить видео каминные топки альфа 700 с теплообменником которую мы приобрели для установки в нашем частном доме Итак, про топку заказывал топку я в интернет магазине тренд камин ссылки все будут в описании выбрал именно с теплообменником для того чтобы подсоединить камин в общую систему отопления принудительные циркуляции воды в системе, благодаря чему камин при его работе будет подогревать воду в нашей системе, что, соответственно, будет помимо тепла, излучающего от камина, идти тепло, давать тепло уже в радиаторах и в теплом поле, полу нашего дома. Итак, про каминную топку. Это российский производитель Эко Камин, модель Альфа 700. 700 обозначает ее ширина, но если быть точным, ее максимальная ширина от края до края 692 миллиметра, что из себя представляет топка. Топка имеет большой дымосборник, посмотрим сразу вокруг обойдем с ребрами жесткости, которые у нас будут повышать теплоотдачу нашей каминной топки. Имеются ножки, которые регулируются. Ход регулировки 4 сантиметра, 40 мм. Сзади камина мы видим тросик, который у нас регулирует шиберную заслонку. Шиберная заслонка, кстати, встроенная каминную топку чуть позже мы снимем дымоход и я ее покажу сзади также идут ребра жесткости они же позволяют увеличить теплоотдачу и трубы вход и выход для теплообменника размер труб диаметр труб 3 четверти чуть ниже есть отверстие диаметром 150 миллиметров это для забора воздуха можно сделать как извне если заранее проложить трубу на улицу в фундаменте или там через стену или будет забирать из помещения воздух также имеются в дымосборнике сквозные отверстия для рециркуляции воздуха в принципе по внешнему виду все понятно переходим к внутренности нас сразу встречает э, дверца дверца э, имеет керамические э, керамическое высокотемпературное стекло Производство германии шот как говорят опытные люди печники специалисты стекло стоит как две трети стоимости самой топки Почему камин у меня... Немного отойду от темы. Почему камин у меня стоит на улице? Я его обжигал. Об этом будет отдельное видео с процессом обжига и для чего это необходимо. Стекло сегодня отмыл. Оно у меня закоптилось немного. Тоже отдельное видео есть, чем я отмывал, что придумал. Вообще такого в интернете еще не видел. Но мои такие вот, можно сказать... Я только учусь, любительские лайфхаки, вот так. Итак, каминная топка у нас сразу встречает нас внутренность внутренности каминной топки дрова ограничителем. Он у нас съемный, его можно снимать, поставить, дабы дрова у нас на стекло не летели. Имеются комплект, имеется комплект шамотных плит. Они у нас ограничивают теплоотдачу, чтобы не нагревался, не перегревался корпус. И, соответственно, отдают тепло уже вовнутрь. Внутри у нас имеется чугунный колосник. Он снимается полностью или же просто откидывается и держится. Имеется золосборник или как его обозвать? где у нас будет скапливаться вся зола, зола пепел после использования камина его съемный его можно вытащить выкинуть поставить обратно закрыть в принципе по внутренностям все понятно перейдем к управлению нашей каминной топки также в комплекте шел ключ который позволял открывать дверцу в, в, в процессе использования, может нагреваться. Но этот ключ у меня в процессе строительства куда-то потерялся. Итак, по органам управления камина у нас имеются три рычажка. Первый рычажок у нас отвечает за, шиберную, за положение шиберной заслонки. Соответственно, есть на всех рычажках плюс и минус. Плюс шиберная заслонка открыта на всю, минус, соответственно, закрыта полностью, целиком. Второй рычажок, который у нас находится посередине, это регулятор очистки стекла. Он же регулятор у нас вторичного дожига. Соответственно, открыта на всю, у нас система очистки стекла работает и воздух подается у нас вот здесь видно. Сейчас откроем. Через это отверстие у нас подается воздух на стекло. Соответственно, подача воздуха у нас идет сверху. Закрываем. Соответственно, у нас стекло, есть вероятность, что будет коптиться. И третий правый регулятор, это у нас регулятор системы подачи воздуха для камеры горения открываем на всю у нас огонь интенсивность горения дров увеличивается убавляем огонь спадает и наши дрова тлеют что можно также поиграть найти оптимальное положение в процессе использования камина благодаря чему Достигнете красивого огня. Дрова будут аккуратно тлеть. Так как мы решили не зашивать каминную топку. Кстати, у нее есть аккуратная декоративная рамка, которая позволит аккуратно зашить каминную топку без использования дополнительных каких-то экранов. Мы решили не зашивать и оставить ее открытую. Для этого мы соорудили подиум, позже как будем устанавливать и впервые в доме ее зажигать, использовать, все отдельно запишу видео, расскажу. Так как мы ее не стали зашивать, я заказал дымоход, трубу для дымохода и покрасил ее в черный цвет краской, купленной в Озоне, интернет-магазин Озон, специальная термостойкая краска Элкон. Выдерживает до 1400 градусов, до 1200 извиняюсь, градусов. К ней я не стал экспериментировать. Купил специальный растворитель, также Элкон, который идет специально для разбавления эмалей, лаков. Как раз для, термоустой, для термостойких красок эмалей. Красили растворитель автомобильным компрессором и краскопультом в три слоя. После обжига тоже подробности обжига в отдельном видео. Все будет как проводилось. Краска отлично лежит. Нигде ничего не вспучилось. Все идеально. Итак, снимем дымоход и покажу шибер. Данная каминная топка Имеет диаметр дымохода два варианта 200 мм и 150 мм. Данная топка у меня на 200 мм. Как выглядит шиберная заслонка? Вот она у нас полностью открыта. Закрываем ее. Соответственно она закрыта. Полностью не ложится, чуть-чуть вот в таком виде она находится возможно ее необходимо подрегулировать здесь винтами вот он тросик который у нас тянет шиберная заслонка открывается ослабевает закрывается все это регулируется у нас напомню вот этим вот язычком в принципе и вот и все как раз характеристики каминной топки Альфа 700. В процессе использования обязательно дополню свой отзыв. Пока что визуально она нам очень нравится. За те три неполноценные раза прожига она показала себя тоже с хорошей стороны. Отличная, интересная, красивая игра огня. Просто-напросто от него не хотелось уходить. А что будет зимой, когда... Как раз потребность в тепле будет крайне высока. Наверное, будет еще красивее. Это дрова для камина. Слева для камина, справа сосновые для уже мангала. Кстати, сосновые, все хвойные породы деревьев запрещено использовать в камине. Всем пока. Надеюсь, обзор был полезен. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Дальше будет еще много видео э, про данный камин Альфа 700.